У ну, вот, меня на, на видео, на видео на все на заснято. Понимаете? У меня на видео заснято, как у вас рука стояла на пистолете. Вы, Итак, вы, вы кто? Вы, вы, вы, это юридическое лицо или вот это? Вы кто? Кто а вы такие. не вы какой юридический высок? Кому вас? Ваше должно быть. Сервич и паза моих, это что такое? охрана. агентство. Неведомственное осадко. Нет, у вас у каждого должна быть доверенность. Это частное, вы частные Частное охранное агентство. Доверенность главного генерального директора, что проверяет агентство, но о вас и у нас тревожную кнопку, вы должны быть такие уминипал. Спасибо, мы здесь не работаем. Может, они где-то другом месте воруют деньги, да? Может, них Спросите там. Вот они что-то случилось, действительно. Да? да, мы прийдем. Мы представители. Mm -hmm. Баня? Uh -huh. Мы сейчас трезвы, давайте вот этих рецепт, ребят... Я я не леч. Леч. Документы ваши, кстати, убивать. А Зачем Да, да. да Правильно. Да. Он, он тоже садится А, нет, его Может, 20 Ой, пошли майба. Я не знаю, что мы не Конфликт у вас? Что он там? Где конфликт? Где конфликт? Какой конфликт? Какой конфликт? Какой конфликт? Так у Это у вас Возьми его, Саша Нет, нет. надо у тебя заряженный, я могу подключить. Зачем? Ну, Или все я свой подзаряжен? Нет, да. я свой, поддерживающий. Подержи Заряжай свой. Ребята, все. очень опасно. Документы ну, подключены. Документы. Ваши документы принесете принес, ваши документы? Да, вы кто? Представьте. Я человек Павел. Да. Ваши документы. А вы кто? Я. Сотрудник государственной охраны. Как я могу? Это не государственная охрана. Как так... государственная. Подождите. государственная? Хорошо, документ. Вы государственный... А кто вы? Человек. Так? Согласно закону о охране частной деятельности, о. потому что это частная деятельность. Вы обязаны представиться по первому требованию. Да. Ваш Нет, документ. А обязательства И... меня представляться добрый вам? Добрый, Нет. Добрый, я добрый, я добрый, обязан добрый, вам представляться. Человек... Ну да, у документа ваш... Клиент этой организации. Давайте я прочитаю. Я, я вот я себя снимаю. Вот, видите, я вот себя снимаю. Сторонку. Я Он себя снимаю. В сторонку. Я вам покажу. Я... Я... Я... Хорошо, давайте в сторонку. Пожалуйста. пожалуйста. Подождите, нет, не надо отражать. Гросу Сергию Василию. Это Василий, это отчество. Подождите, я... я не ознакомился. Я не успел прочитать до полного ознакомления. Пожалуйста. Гроссу Сергию Василию. Так. Гардиан публик. Сериал Каушели. Так, э, Чеботару. Это выдал Чеботару, да? Да. Так. Э, Какой, ка как Это Сервича Паза, да? Да. да, э, а, да дата? Где дата? До 2028 вы? года, 2018. 2018. На месяц лет, А что за печать? Вы говорите, государственная организация, печать да. то печатка эта частная. Что, это? что на печати написано? Что на печать, Дирекция генерала. Это нет герба, а с другой, другой стороны. Герба, с другой стороны. Это другое. Ну, дайте ознакомиться нормально. Вытащите, что, что. Вы отказываетесь? До полного ознакомления. Я вам показал свои документы. С другой стороны, вы не представили свои документы, кто вы. А я обязан? Я должен. Скажите, если должен, согласно закону какому. Я вам сказал закон А частной документе деятельности. Вы обязаны по первому требованию представить. Тем более вы носите оружие. Есть а, разрешение на оружие? Покажите. Есть. Телефон, пожалуйста. <свот> Гроссу Серджио, Серджио э, э, э, Паза Май, э, Урашу Кашинев, Страдо Майя Май, Раду 9. Дата Второе. Двенадцатое. Две тысячи 2014 год. Вот. Просроченная, просроченная. Срочная, первая, первая, которая предоставили просроченная. Может, есть еще другие, вот. ага. так Гросу серджу тоже паза э, май, Орашу кишинел Так, десятое, ноль, восьмого, две тысячи две тысячи восемнадцатый год. восемнадцать, да? ноль-ноль 2018 год, просрочено. Да, просрочено? А как это понять? Где написано, сколько ему лет? Где? Покажите, в документе написано. Сейчас я вам покажу Суплемент э, к этому. Угу. Так он без фотографии, что я могу отдельно? Три разных документа. что вы хотите. Ну, вот. Вот так, тут написано. Телефон. Ну, хорошо. Да, почему, почему? да почему? Гросс и а, Серджи. Вот смотрите, у вас в бюллетине, бюллетине, бюллетине тоже написано маленькими буквами Гросс и Серджи? Вот. Или маленький. большие? Первая, вы, большие остальные. Маленькие. А, а в, а в бюллетене Все маленькие, все большие. Значит, тут подделанные и данные. Смотрите, тут, да, тут тоже подделанные данные. У нее никак в бюллетене написаны данные. у него тоже. Все, все документы подделаны. Что? Ждем Она здесь, мы сейчас вызываем вы, полицию. Смотрите Документы все поддельные. Ребята, давайте дождемся полицию, да? потому что да, мы да, будем писать заявление, чтобы проверили да, ваши сейчас, полномочия. Э, нас, смотрите, мы родственники вот этого мужчины, у которого пенсию, пенсию год не получает. Да. Супруга заблокировали пенсию. То есть это геноцид народа. Обретает на голодную смерть. Если бы вашу маму так делала, вы пришли бы защищать. У меня здесь работа. Да. Вот, у вас здесь работа. А у нас здесь интересы, потому что в жизни это наша мама, понимаете? Сейчас полиция. Пусть, приезжает полиция, ну, пусть ну, приезжает полиция. Да, главное, чтобы вы не убежали, потому да. что у вас по моему мнению, поделаны документ Я подозреваю это. Да, мы не утверждаем ничего. А, кстати, мы имеем право а проверять документы, если я пришла клиент. Я имею право знакомиться перед тем, как какие-то дела решать со всеми устанавливающими документами. Вдруг они вчера объяснили и бомбом. Вот и, камера и, снимает и, все, и, что и, происходит. Нам говорят, что Но нас не снимают. Знаете, все могут, например, имеют право снимать нет, общественное место. место. Это дома можно говорить в частном доме, индивидуальная личная жизнь. Там нельзя снимать, там это уголовное. Коли по незнанию пошел, якобы взял кредит. Они не имеют лицензию на право выдачи кредитов. Не имеют такой лицензии, понимаете? Да, вот тут. Да, кто кто-то вызывает экономическую полицию и проверять свои документы. Нет. Да, ребята, но ну вы опасно, очень опасно ходите с оружием без лицензии, это опасное дело. Вы знаете, что у вас в документе должно быть указано э, срок годности э, э, разрешения на ношение оружия? Так он указан покажите, это я суплемент. не видел где я вам показал, да, так вы... суплимент это отдельный документ а вы удостоверение показали 2018 года вот это другой документ и... вы просто не понимаете о чем идет речь это справка без вашей фотографии без... можно взять дома и подделать ее понимаете а это... у меня есть в суплементе суплимент. в, этом... в... в просроченном в просроченном вот, посмотрите что... Тут... Он истекает через пару месяцев. Вот в этой, этой бумажке она без фотографии она не играет роли. Вот здесь. Это, это, э, это не фишек понимаете? Это не документ. Вот в а это... паспорте идет тоже э, если на... Паспорт тоже АСП подделывает. Хотите покажу? Хотите покажу? Мы были вчера позавчера в АСП. Хотите покажу? Покажите. Вам интересно, да? От тоже так у, у вас в бюллетене все большими буквами написано, а в удостоверением маленькими буквами. Понимаете? В чем замысел? Есть в юридическом понятии любой символ меняется, и э, человек, э, казнить нельзя помиловать. Запятая меняете, человек либо живет, либо. В юридическом пространстве в мире не бывает такое, что сделали одни большие буквы захотели, другие маленькие. Это называется подделка документов. Какие документы мы не мы делаем? Так я знаю, вы, можете и не знаете, но это опасно для вас, вас подставляют. Вы думаете, что вы работаете, а на самом деле, если серьезные, грамотные люди попадутся и ваши документы затребуют на экспертизу, то вы себя рискуете, вы с оружием приходите к людям. Мы люди безоружные, вы к нам приходите, еще рука у вас на оружие, а вот лучше не знаю, держите. Тут, тут и... Так вы тут же это... зашли, вы видите, что девушки живые, здоровые. Там мы, мы понимаем, но нельзя держать руку на оружие, это опасно. Когда приходишь с оружием в руках, а когда оружие стоит здесь... Так и... вы вот так руку держали, у меня да. видео есть, понимаете? Да. Не так, а вот именно уже держали на, на самом. Вот, нет вот так, экрана. у меня заснято. И... Это опасная ситуация, что и оно у вас на виду. Вы понимаете, что это очень серьезно? Вы вызвали полицию? А, а обязан? Скажите, если я обязан, я покажу. На основании чего? У вас есть? Если вы меня спрашиваете, то я такой. Да, так вы с оружием пришли? Здесь извините меня. Я безоружный человек. Я человек без оружия. Вы с... Со... Да. Так. Опа! Ты можешь? А, ладно, ты здесь, хорошо. Неля, на, Лена. Вот смотри Вот у нас стоит печать, подпись кого? Ну, почему, Причем тут Кижинев? Иванов, Иван Иванович вот эту подпись поставил. Вот сейчас я пишу жалобу, туда. Кому я вам дам вращать? Не, такое нельзя. Добрый день. Добрый день да. Меня зовут Дмитрий, я нет. являюсь супериором. Что такое супериор? Это называется старший по филиалу. Ух, ты Что не старший не по филиалу? Вы нам запрещаете? Довольны. Вы, скажите, вы запрещаете филиал? Можете снимать, сотрудников убрали. Нет, а мы сотрудников не снимаем. Вот а я его и снимаю. Кто вы, документы? Да. Меня зовут Дмитрий. Да я я, я, я Документы, как мы проверим? Документы, хорошо. Поставьте вы документы. Ну так вы к нам пришли с улицы. Подождите. К Нет, к ч... Ч... подождите. Нет, ч... Ч... Ч... Мы пришли, он предоставил все документы. Ну, да? Идите, да. В идите в переговорную, идите. Что у вас там за Мы здесь пришли, мы разговариваем с девушкой. <coughs> Принесите ваши документы, мы узнаем, кто вы такой. Давай, давайте эти правоподлавующие, да. Мы регистрируем претензию. Давайте заполняется. Сейчас, подожди, попроверим. Синяя ручка только. Тоже. Да. переговорную мы не собираемся идти, потому что мы не на переговоры пришли, а оставить претензию, получить вопросы на ответы. Вот. Мой, это пропуск на, поли... работу, это, не... это, это пропуск, пропуск на работу. Ребят, мы вызвали по полиции сейчас едет. Без проблем. Я снимаю Но своего... Вот, я... смотрите. Я хочу узнать, mm. кто вы. На, на, вал... Вал... на основании. На основании. Это <соцентральный... соцентральный> <соцентральный> на работу. На основании... На работу поговорите мне в вашей интересно. Сейчас готовься. Полиция что Я снимаю своего брата И вот мой свилкор. Чем? Что случилось? Ну, я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я не знаю, как он. я вот ну, засчитаю. Да. Заполняется, да. а, Степан э, Сергеевич, э, э, э, э, да? Да, конечно. правильно написано. Да, держи. Даржи. Дмитрий, да? Э, эксперт, суп, ковышение. Это, это, это, это что-то, да, ну, да, понятно. Ваши функции какие да. Тут написано эксперт, суп, Каушене, суб. Каушене, то есть не ни город, а ничего, просто Каушене, может это фирма такая. Вот, 21.01.2019 -го года, сколько действительно этот пропуск? Это дата, когда я был я трудоустроен. Трудоустроен, отлично. Пермис номер 281, да? Номер 10.19, 16.01.2019 -го года. Почти, печать изучу. Пожалуйста. Номер телефона, протектирую. очень отвечает, плохо, На основании 500, 600, 600, 600. <реку> есть выписка с монитора. <соргут> <Пиша, все, соргут> <встали>. можете <соргут> показать выписку? Да, пожалуйста. Конечно. Если хотите, можете ознакомиться с монитором. Ребята, как зовут эти парни? Вопрос. Дмитрий Гордяжгарцев. как зовут. Я представляю интересы Степана, на которого наехала ваша организация и заблокировала пенсию на жену. Который год не получает пенсию, это единственный источник дохода, который позволяет человеку просто жить на этой земле. Мы, у нас пришли, мы пришли с вопросами и Все. Хорошо. Оставляем, регистрируем. И уходим. если да. Есть, мы можем задавать, смотрите, да. Да? Вопросы можем вам задавать? Ну, вы, нет, смотрите, здесь да. филиал. У нас ну, 15 да. филиалов да. Если у вас есть какие-то определенные претензии компании, у нас есть центральный офис. Подождите, здесь вы кредиты выдаёте? Ну, здесь, выдаёте. здесь брали кредит, здесь издеваем. Скажите, пожалуйста, да. Да. Да. заполняйте жалобы. Есть горячие. Кстати, есть есть. по поводу жалобы. Смотрите. Есть. Дмитрий, скажите, пожалуйста, мы можем получить лицензию этого филиала на кредитование? На право? Филиалы. Филиалы. Они плохо Видно. Нет, нет, все документы находятся в открытом, вот, открытом доступе. А, смотрите, я начала листать, нажала девочка на, на тревожную кнопку, потому что я листаю документы. Разве я не имела права ознакомиться? Ну имела? Вы, вы имеете полное право ну. со всеми, Это не секретная информация. Так информация. а почему нажала на кнопку? Чего испугалась? Я не понимаю. Еще раз объясню. Раз объясню. Ребят, хорошо, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы, вы, вы какие-то у вас внутренняя инструкция такая, как только начинают знакомиться с документами, они нажимают я, на тревожную я кнопку не знаю, или что? Мы услышим ту сторону, будем с этим разбираться. Касаемо кнопки, я вам сейчас ничего не могу сказать. Хорошо, но... То есть да. Поэтому мы ведем видеосъемку, чтобы что... Что ну, не договорили какие-то гадости. Минул, ну. спросить, а мы их не снимаем. Вы, вы, я у вы... законодателя уже договорился. Законодатель меня разрешил. Вот смотрите, вы говорите, книга жалоб. Кто поставил а, эту подпись? Кто это подпись? Это подпись нашего коммерческого юриста. Почему он не написал фамилию? Фамилия Если Милочи? так сделано, значит, это... Думаю, не так должно быть? Да? Я не юрист. У нас есть юрист. Если у вас есть жалоба, фиксируйте, пожалуйста. Все ваше фиксируйте. Записывающий еще не снимается. Да, это это Павлов снимает. Если снимаю. у вас есть какие-то жалобы, пожалуйста, я адрес центрального офиса. Здесь ну, вот, все, что, что вам нужно, нужно. Пожалуйста, оформляйте, пишите. Смотрите, есть. информация есть здесь. Внутри человек не пришел ругаться, во -вторых, смотрите, что он делает. Во-вторых, информация есть на нашем сайте. Вы можете зайти. А, мы... Идите сюда. Идите сюда, да. По одному тому же делу, да, у нас очень интересная дискотека. Да. Идите сюда, ребята, давайте. Не может выдавать кредиты, но выдает. <свят> да, да, да, да. Делать ту же самую процедуру делается. <свят> <свят> <свят> <свят> Да, еще раз Точно такая же ситуация, с посетензиям тоже не все в порядке. А ну, ребята мы. у нас приехали с просроченными документами один. А, вся приехал на видео зафиксированным Я попросил его убрать, потому что у нас все структурно. Приехали с документами, там просроченные документы. А знаете, okay, but... ah, что произошло? Только начали смотреть документы, которые они сказали, что ]vention... мы можем ознакомиться. Они нажали на кнопку тревожную. Вообще цирк. Вообще цирк. Они боятся. Они вроде бы есть, но они... Но они секретные, да? Они есть, но они секретные или что, Дима? Документы секретные. Так и почему начали листать, они вызвали сразу полицию? Я понимаю, Дима, я не, если они не секретные. Не снимайте, Хорошо, я не, сним... не снимаю. Я, я, я, я снимаю своих, я снимаю Хорошо. своих, мужа своего ну, окей, и, и всех остальных. Почему нажимаю тревожную кнопку, когда начинаешь знакомиться в Я не находился здесь, я не могу вам объяснить, почему так произошло. Может, были какие-то другие предпосылки. Нет, мы сидели, я вообще сидела говорят, вот нет, там. Один человек мы сидел не там, не все, мы все мы есть, глаз, есть видеосъемка, понимаете, тем в чем дело? Да. Да, да мы не сидим. Да, мы не по порядку, Посмотрим, смотрите, здесь я не буду.